наши в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на 3 в ДМах, и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, фрезеровочные станки, в основном это, естественно, больше для макетирования прототипирования, вот. то есть, соответственно, в основном это мягкие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 здесь мы ее, ее, ее а, скафируем. А, вот а, набор справок элементов, которым сразу можно работать. Потому что фотография – это плоскостное изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем, сделать. Ничего а, можем наш, сделать. Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, а, вот а, есть такое же исследование СМРТ, который мягкие ткани отображает.